Санкт-Петербурге, да. Пожалуйста. Спасибо, уважаемая Элла Александровна. Спасибо за организацию этой встречи. Она вообще очень важная. И знаете, вот пользуясь случаем, я хочу пере... меня вчера попросил Александр Николаевич Сокуров прямо вот вам передать свою крайнюю обеспокоенность возможностью проведения трехдневного голосования. А я, как правозащитник, я много лет занимаюсь мониторингом избирательных прав, я разделяю эту тревогу. Принятие решения, возможное принятие решения о многодневном голосовании действительно вызывает большую тревогу. И по сути дела, на мой взгляд, многодневное голосование чревато потерей контроля со стороны Центральной избирательной комиссии за чистотой выборов. А ведь это важнейшая задача, которая сейчас стоит перед избирательной системой, вернуть доверие к институту выборов. Это прекрасно, что применяются новые технологии, что у нас вот такие красивые сейф-пакеты показываются. Но вопрос-то ключевой в доверии. И вот сегодня выступал представитель ЦИОМА и не знаю, обратили ли вы внимание, вот мы обратились с Алексеем Алексеевичем, что оказывается, среди тех, кто был опрошен, 22% считает, что введение многодневного голосования понижает доверие. В два раза больше, чем число тех людей, которые считают, что повышает доверие. 11%. А вот другие данные в ЦИОМа. Это недавний опрос. 29% сомневаются в честности выборов. А 8%, кстати говоря, имеют личный негативный опыт, связанный с жульничеством на выборах. А вот данные другого опроса. Иностранный агент Левада-центр. 37% опрошенных оценили прошлогодние региональные выборы как нечестные, 37%. И динамика здесь отрицательная. В 2019 году их было 35%. А для сравнения, соседний с Санкт-Петербургом Финляндии, когда-то не самые развитые окраины Российской империи, считают выборы честными 89%, а сомневаются в их честности лишь 9%. И, кстати говоря, по Норвегии точно такие же цифры, от которых сегодня упоминали. Вообще недоверие к выборам складывается из разных причин. И это из сложности выдвижения кандидатов, и всяческие фильтры, и неравенство в доступе к СМИ, при проведении агитации, пресловутый административный ресурс, безнаказанность нарушителей, много из факторов. И, к сожалению, многие из них предопределены законодательством, и влиять на них Центральная избирательная комиссия не может. Но сегодня мы обсуждаем один конкретный вопрос – Возможность проведения многодневного голосования. И особенность этого вопроса в том, что его решение находится полностью в компетенции Центральной избирательной комиссии. И именно решение ЦИК определит, будет ли в сентябре применяться этот механизм, который, по мнению многих, разрушает доверие к выборам. Уже звучали здесь аргументы в пользу многодневного голосования по эпидемиологическим соображениям. Действительно, охрана здоровья ⁇ это первостепенная задача. Но в прошлом году опыт обеспечения безопасности участников голосования накоплен огромный. А главное, сегодня этот аргумент представляется абсолютно надуманным в контексте существующих сегодняшних противоэпидемических мер. Ну вот, например, в Санкт-Петербурге... Сейчас разрешается проводить массовые культурные и зрелищные мероприятия с количеством участников до трех А ведь это несравнимо больше, чем число избирателей, которые одновременно могут находиться на избирательном участке. Другие аргументы, они тоже здесь звучали, это расширение возможностей участия в голосовании, удобства, повышение явки. Но это на первый взгляд может быть и подтверждается некоторыми результатами, например, по Петербургу. Согласно данным прошлого года, 59% петербуржцев, которые приняли участие в общероссийском голосовании, посетили избирательные участки до дня голосования. Однако, по мнению многих членов избирательных комиссий, столь высокая явка была достигнута путем банальных фальсификаций, возможность которых обеспечивалась именно многодневным голосованием. Накануне основного дня голосования, 1 июля, в десятках избирательных комиссий были обнаружены ранее неучтенные ящики с бюллетенями, содержание которых, иначе как вбросами, трудно объяснить. Вот два примера лишь приведу. Вот участковая избирательная комиссия номер 10. При подсчете голосов было извлечено примерно 250 вот таких бюллетеней, одинаково заполненных. Вот другой пример. Центр Петербурга, Пушкинская улица, участок 2216. При вскрытии ящика для голосования, где были те бюллетени, которые голосовали досрочно, вот такие были результаты. Кто-нибудь верит в зале, в их реалистичность? Нет, Кстати, странности в кавычках результатов, которые были получены и в Петербурге, и в других регионах, проанализированные методами математической статистики, не оставляют ни малейших сомнений в их искусственном происхождении. Уже говорилось здесь о том, что важнейший фактор обеспечения доверия к результатам голосования – это независимое наблюдение. Прекрасный пример был приведен Николаем Игоревичем про Саратовскую область. Я тоже хотел его привести, но он уже прозвучал. Это тот случай, когда на участках, где не было наблюдения, результаты, посещаемость, явка отличаются в 10 раз от тех, где наблюдение было. А вот... Что еще важно, вот в прошлый раз, когда в Петербурге было голосование, у нас было беспрецедентно большое число особых мнений членов петербургских избирательных комиссий о том, что им отказывали в праве убедиться в точности исполнения избирковыми функций, особенно значимых именно при проведении многодневного голосования, в правильности ведения списков избирателей, своевременности внесения отметок о тех, кто подал заявление о голосовании по месту нахождения или проголосовал до основного дня, а ведь такие нарушения – это плодотворная почва для фальсификаций. Уже отмечалось неоднократно, что организация наблюдения в течение трех дней крайне затруднительна. Но есть и иные негативные стороны многодневного голосования. В Санкт-Петербурге почти 89% куда -то... А, вот слайд. 88 ,9 участков для голосования расположены в образовательных учреждениях. И понятно, что проведение многодневного голосования в них – не может не сказаться на э, учебном процессе. Огромная нагрузка ляжет и на членов избирательных комиссий, давайте пожалеем их, которые должны будут работать в течение 12 и более дней ежедневно на протяжении нескольких дней подряд. А в Санкт-Петербурге одновременно с выборами депутатов Госдумы будут и выборы в законодательное собрание, и процедура установления итогов голосования по четырем бюллетеням станет значительно сложнее и длительнее в случае применения многодневного голосования, да еще при условиях недостаточной обеспеченности КАИБами. Значимой угрозой разрушения доверия к выборам является отсутствие законодательных эффективных гарантий неприкосновенности бюллетеней, несмотря на те прекрасные сейф-пакеты, которые мы сегодня видели. Потому что существующее правовое регулирование просто не гарантирует сохранность бюллетеней при многодневном голосовании. В частности, не установлена обязанность, а не рекомендация комиссиям использовать номерные сейф-пакеты, индикаторные пломбы, отсутствует защита идентичности средств хранения и, как следствие, возможно, манипуляции. К тому же, при обнаружении нарушений порядка хранения бюллетеней, решение о судьбе этих бюллетеней принимает Та же самая комиссия, которая не обеспечила их неприкосновенность. Центральная избирательная комиссия неоднократно указывала на неудовлетворительную работу избирательной системы Санкт-Петербурга. К сожалению, до настоящего времени, как уважаемые члены Центральной избирательной комиссии знают, никаких признаков изменения ситуации к лучшему нет. И недавнее формирование территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге это убедительно подтвердило. И нет здесь никакого самоконтроля, о котором уважаемая Элла Александровна говорила. Здесь есть административный ресурс и решение совсем других задач. Кстати, административный ресурс в Петербурге уже применяется. Вот в СМИ уже было сообщение, что несколько дней назад в правительственном здании Невской ратуши было при участии высокопоставленных сотрудников городской администрации проведено некие занятия для будущих кандидатов от партии. Угадайте, какой? Нет сомнений, что в случае многодневного голосования неизбежны новые нарушения и подрыв доверия к институту выборов. Опыт Санкт-Петербурга показывает, что Центральная избирательная комиссия, к сожалению, зачастую не может справиться ни с нарушителями, ни с административным ресурсом, применяемым для получения желаемых кому-то результатов. Для противодействия нарушениям законодательства – не предоставляет Центризбиркову достаточно средств. Арсенал, который есть у Центральной избирательной комиссии, весьма ограничен. Однако принятие решения о проведении многодневного голосования на предстоящих выборах – это прямая компетенция и прямая ответственность Центральной избирательной комиссии. И решая, проводить ли многодневное голосование – Центральная избирательная комиссия фактически решает, открывать ли, создавать ли дополнительные возможности для фальсификации, для подрыва доверия к выборам или стремиться к проведению в России честных выборов. Да.